VPN — три буквы, которые из языка айтишников перешли в обиход людей всех профессий и возрастов. Если говорить максимально просто и обобщенно, эта технология нужна по двум причинам — обезопасить данные во всемирной сети, получить доступ к заблокированным ресурсам. Современный мир становится все более зубастым по отношению к пользователям. Поэтому вопросы безопасности и поиска информации находятся в руках каждого. За этим многие и обращаются в VPN. Аббревиатура расшифровывается как Virtual Private Network и переводится как виртуальная частная сеть. VPN — это защищенное соединение между пользователем и сервером. Информация зашифрована и недоступна никому вне этой сети. Но это в идеале, а как на практике, давайте попробуем разобраться. С вами, как всегда, канал Секреты Ютубера, который проведет вас по тайным глубинам компьютерных технологий. Зачем нужен VPN? Давайте разберемся, для чего вообще нужен VPN. Может, этот ажиотаж временный и не стоит и выеденного яйца Изначально технологию разработали для обеспечения безопасной, конфиденциальной удаленной работы. Представьте, сотрудник банка отправился работать на удаленку, а получить доступ к рабочей информации ему теперь необходимо из дома. Как сделать это незатратно и безопасно? Для решения такой проблемы и придумали виртуальную частную сеть. Компьютеры объединяются в единую сеть работа между которыми строится на определенных принципах. Сеть не привязана к физическим каналам связи, то есть не нужно протягивать провода вручную. Это здорово облегчает коммуникацию и экономит средства. Подключиться к виртуальной сети можно из любой точки планеты. Для обеспечения безопасности данные внутри сети шифруются. Подключиться к сети не сможет кто угодно, его попросту не пустят без нужного доступа. Именно поэтому в названии и фигурирует слово частное, то есть «сеть не для всех». Так сотрудники получили доступ к общим файлам без острой необходимости находиться рядом с сервером и без страха допустить утечку информации. Однако возможности такой сети интересны не только крупным компаниям, но и обычным пользователям интернета. VPN нужен, чтобы объединить разные части одной компании Руководство может находиться в Москве, бухгалтеры работать из Твери, а специалисты — по всей России. Для удаленной работы сотрудники могут работать где угодно, при этом находиться в одной системе и получать доступ ко всей информации. Для изоляции информации у определенных отделов внутри компании, если кому-то нужен частный доступ. Для обеспечения частной анонимности некоторые VPN не сохраняют историю браузера открывают местоположение и так далее. Для подоблогировок. Если ресурсы запрещены на территории одной страны, можно подключиться через VPN к серверу из другой страны, где доступ не заблокирован и воспользоваться нужным интернет-ресурсом. Для безопасного подключения. Не секрет, что подключение к общедоступному Wi-Fi не является безопасным. А вот подключение к VPN защищает данные чтобы не предоставлять свою информацию для показа рекламы. Как работает VPN? Как же работает волшебный портал с технической точки зрения? Рассмотрим на простых аналогиях, не углубляясь в детали и сложные термины. Представьте, что вам нужно попасть в замок. Но вот не задача. Стражи дали четкие указания не пускать вас туда ни под каким предлогом. А еще дорогу до замка заполонили грабители, которые так и норовят обокрасть неродивых путников. Чтобы обойти, обойти все препятствия, вы идете по безопасному туннелю, вырытому под землей, и набрасываете на себя личину чужестранца, чтобы пройти в замок. Примерно так и работает ВПН. Замок — запрещенный ресурс. Мошенники с большой дороги, интернет-мошенники, желающие украсть данные. Туннель, работа VPN. В реальной жизни туннель создается между устройством пользователя, например, телефоном и VPN-сервером. Информация передается через него в зашифрованном виде. Ключ к шифрованию есть только у вашего устройства и сервера. Если к информации получит доступ кто-то третий, то он увидит лишь непонятный набор символов. Таким образом обеспечивается безопасность. Благодаря этому даже ваш провайдер не будет знать, чем вы занимаетесь в сети. Теперь разберемся с личиной чужестранца. VPN-серверы могут находиться где угодно — в России, Индии, США или Швеции. Как только произойдет подключение, сервер заменит ваш IP-адрес на свой. Получается, что в реальности вы находитесь в интернет из России, но из-за VPN сайты будут думать, что на них заходит не россиянин, а, допустим, американец или швед. Благодаря этому люди могут получить доступ к заблокированным ресурсам. Например, так в свое время обходили блокировку Telegram. ВПН не запрещено в России. В настоящий момент ВПН в России не запрещено. Формально. Однако в 2019 году вступили в силу поправки в Федеральный закон об информации. В них прописали ограничения для анонимайзеров и ВПН. Регламентом не запрещено использование ВПН. При этом запрещается использовать ВПН для всего противозаконного. То есть по закону мы, например, не можем через VPN зайти на заблокированный в России сайт о продаже наркотиков. Отслеживать это будет ФСБ. Правда как именно не уточняется. Пункт совета не нужна, чтобы отследить вас было нельзя. Так или иначе, заниматься наркотиками лично я тоже не рекомендую. Это же зло. Важный момент. Пользователям по новому закону ничего не грозит. Вы можете пользоваться VPN и заходить куда хотите. Вся ответственность в рамках закона на сайтах, провайдерах и на Роскомнадзоре. На что же влияет VPN? Допустим, вы установили и используете VPN. На что это повлияет? Скорость подключения. Подключение через частную сеть может проходить заметно медленнее, чем обычно. Связано с шифрованием и удаленностью сервера. Работа приложений. Чтобы заблокированному ресурсу хорошо, что заблокированному ресурсу хорошо, то для незаблокированного Смерть. Ну, не совсем смерть, а помехи в работе. Согласитесь, банковское приложение сильно удивится, заметив, что клиент, всегда заходивший с российского IP, внезапно стал заходить с иностранного. Кроме того, некоторые сервисы заточены только под российских пользователей и могут попросту не открыться при включенном VPN. Разрыв подключения. При разрыве VPN-подключения может не вернуться автоматически, и тогда вас выбросит с заблокированного ресурса, а данные утекут в сеть. Поэтому при установке приложений для VPN важно отследить момент с экстренным отключением от сети и автоматическим переподключением. Ну что ж, с теоретической частью мы немного разобрались. Давайте займемся практикой. Сегодня под наш пристальный взгляд попала программа Авира Phantom VPN. В общем, если говорить про Aviro Phantom VPN Pro, то здесь можно остановиться на таком э -э факте, То, ну все, ребята, нахрен все, расходимся, больше говорить не о чем. Ну реально, интерфейс программы настолько простой и бесхитростный, что тут все понятно, как апельсин. Разобраться сможет даже младенец. Но тем не, менее, тем не менее, давайте я пробегусь по основным настройкам и вообще по основному интерфейсу, который ну, настолько минимален, что у меня просто даже нету слов. А, начну с настроек. Настройки у нас находятся вот здесь. Где шестеренка? Вот они, настройки. Выберите «Виртуальное местоположение». Здесь имеется достаточно большой выбор таких стран, под который вы можете подстроиться. Больше всего здесь USA. США. Вверху находится ближайшее местоположение. Это наиболее оптимальный сервак, который находится ближе к вам, он будет более быстро работать. Но выбрав его, вы не скроетесь в сети. То есть это ваша родная страна и все будут знать, что вы именно оттуда, откуда есть. Пойдем дальше. Автоподключение VPN в сетях Wi-Fi. Ну, здесь все логично. Если вы сохранили какую-то сеть Wi-Fi, она появится в этом списке и вы сможете к ней автоматически подключаться. Настройки экрана. Ну, здесь логично все. Вот очень все логично. Включаем верхнюю настройку. Использовать настройки системы и программа будет подстраиваться под те настройки, которые у вас имеется в системе. Вот у меня светлая тема Windows 11, значит программа светлая. А здесь уже по умолчанию ей тыкаем светлую или темную тему. Блокировка трафика при обрыве VPN соединения. Ну вот этот переключатель я рекомендую вам э, всегда в, держать включенным. Если вы где-то там ползаете, работаете, где нежелательно э, светиться своим айпишником, то лучше этот выключатель включать, и чтобы он постоянно был включенным. Так, блокировать вредоносные сайты и содержимое. Ну, здесь уже на любителя. На любителя, потому что а, кто его знает, что программа будет считать за вредоносным сайтом или вредоносным содержимом. Может быть, я хочу залезть на какой-то торрент трейкер который программа расценит как вредоносный. Я не знаю. Возможно, вредоносные это даже рефераты курсовые или наша с вами любимая порнушка. Без понятия. Тут уже сами определяйтесь. Автозагрузка при запуске системы. Ну, я не люблю такие вещи включать автозагрузку я и сам могу запустить, когда мне надо. А лишнюю память откидать, ну, такое себе, такое. Так, вот в настройках больше нет ничего. По сути дела. Помощь. Здесь только поддержка и о программе. Открывается сайтик, где. Появляется информация о самой программе, ее функции, туда-сюда, тарифные планы. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. заходите сами почитайте. Вот, сами почитайте, если нужно будет. Не знаю, только нужно оно или не нужно. Это без понятия. Так. <клёх> вот. А, При достижении лимита используйте сброс счетчика трафика. Периодически такая штука нужна. То есть если здесь вот безопасный трафик, где-то что-то такое, сумма такая вот большая набегает, что программа не запускается, жмякайте вот эту вот ссылочку, выполнить, запустить, и она на ноль сбрасывается, и программа снова работает нормально. Так, вот сейчас у меня VPN не запущена, программа не запущена, поэтому мне что соединение небезопасно. Да, господи, как будто я и не знаю. Я же и не включал. Виртуальное местоположение. Германия. Ну вот, если мне нужно будет куда-то попасть на закрытый канал, куда-то на закрытый сайт, заблокированный у нас в России или где-либо еще, то я выберу вот любую другую страну. Например, ну вот. Которые... Вот, вот, вот, Италия, да? Италия. Виртуальное местоположение Италия. Я не знаю, сейчас запись у меня прервется или нет. Всякое может быть. Вот он пытается соединиться. Сейчас посмотрим. Может быть я и стану итальян. О! Надо же! Я соединился, запись ролика у меня не прервалась, хотя, хотя до этого я когда готовился к материалу, к этому уроку, я смотрел, что Блин, а ведь нельзя подключаться, когда идет запись, может оборваться, Ну, не оборвалось ничего. А вот безопасный трафик уже вот видите. Начало здесь вот прибывать. То есть пока вот-вот-вот-вот. Пока подключено, трафик идет, соответственно. Когда-то он наступит предел, достигнет предела, и придется его сбрасывать. Сбрасывать. Ну, вот как пользоваться VPN и для чего ее использовать? Я думаю, вы и сами для себя решите. Больше мне показывать здесь нечего, по сути дела. Вот только как отключиться, и отключиться вот здесь вот так вот кнопку одну нажать, и все. По сути, вот рассказывать не о чем. Единственное, о чем я хотел рассказать вот, вот на протяжении всего этого урока, это о том, что такое VPN, как оно работает, разрешено оно или нет. И показать вот эту вот эту программку. Да, она платная. Да, ей можно пользоваться какое-то время бесплатно. Да, ее можно найти на всем всем известных э, ресурсах. И ну, не совсем бесплатно, но, понимаете ли, в стиле капитана Джека Воробья. Здесь отсылочка. Вот на эту нижнюю часть прочитайте и поймете, как оно все это работает у меня. А так мы можем спокойно зайти куда угодно. На любой торрент-трекер, который наш Роскомнадзор запретил в нашей России. Куда угодно. Э, по секрету скажу, даже монетизацию на Ютубе можно получать с этой программой. Только Кому ни слова этого я говорил. Ну а вообще, если вам урок сегодняшний понравился, был полезен, естественно, сами знаете, что делать. Лайк, подписка, все дела, колокольчик не забываем. Если что, пишите комментарии. Чем больше, тем их лучше. Вот. Можете дизлайки ставить, лайки, дизлайки. Мне все равно главное проявлять активность под роликом, под уроком. Чтобы я понимал, что это вам все не безразлично. С вами был канал Секреты Ютубера и до новых встреч. А встречи будут не за горами. Смотрите дальше и вы увидите, что будет в следующем уроке.